Привет, любители Немиркин психологии! Добро пожаловать на очередное видео и большое спасибо всем вам за то, что вы здесь. С вашей помощью и поддержкой нам удается преуспеть в нашей миссии – сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Итак, еще раз спасибо. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сделать оговорку, что это видео предназначено только для информационных целей. Оно не предназначено для лечения или диагностики каких-либо заболеваний. Если вы испытываете трудности, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту по психическому здоровью. И с этими словами давайте продолжим. Депрессия может поразить любого человека, независимо от его возраста. А это значит, что она также может поражать детей и подростков. По статистике, около 3% детей в возрасте от 3 до 17 лет страдают от депрессии. Однако этот процент, как правило, выше у детей старше 13 лет. Только в США, по оценкам, 3,2 миллиона детей и подростков имели хотя бы один большой депрессивный эпизод, а 31,9% — тревожный эпизод. Причины детской депрессии могут быть разными, но некоторые из них — это семейная история и издевательство, проблемы с окружением или семьей, физические заболевания или стресс. Несмотря на распространенное мнение, дети действительно испытывают стресс, который неизменно, если его не лечить, может вызвать депрессию. В отличие от взрослых, депрессия у детей проявляется по-разному. Симптомы варьируются от раздражительности до низкой энергии. Если симптомы продолжаются более двух недель, лучше всего обратиться к врачу. Итак, вот восемь признаков, сигнализирующих о детской депрессии. Первый – сильная угрюмость. Хотя дети обычно капризны и испытывают много тяжелых эмоций, сильные подъемы и спады могут быть сигналом депрессии. Например, ваш ребенок может казаться нормальным в один момент, но внезапно в следующий момент у него начинается эмоциональная вспышка. Хотя у эмоциональных вспышек обычно есть спусковой крючок, например, сломанная игрушка, а эмоциональная вспышка без определенного спускового крючка – это симптом депрессии. Возможно, они имеют дело с эмоциями, которые они не знают, как сформулировать, не говоря уже о том, чтобы справиться с ними. Еще один признак плохого настроения – раздражительность. Они испытывают повышенную чувствительность и, следовательно, более частые приступы раздражительности. Этот симптом может проявляться в сердитых ссорах, повышенной эмоциональной чувствительности, повышенной тревожности или эмоциональном оцепенении. Если вы заметили эти симптомы у своего ребенка, будьте сострадательны и всегда готовы выслушать его без осуждения. Пубертатный период и так достаточно труден без необходимости иметь дело с проблемами психического здоровья. Второе – низкий уровень энергии. Отличительным симптомом депрессии является низкий уровень энергии. Может показаться, что ваш ребенок не хочет делать что-то или участвовать в повседневных делах. Они проявляют вялость или сильную усталость. Хотя этот симптом обычно интерпретируется как анемия, особенно у детей это может быть и депрессия. Депрессия подавляет многие нейротрансмиттеры, а именно серотонин. Серотонин помогает вам спать, но что более важно, серотонин помогает вам получить АРМ-сон. Хотя ваш ребенок может ложиться спать каждую ночь, ему, возможно, трудно получить необходимый восстановительный сон. Хотя нам, взрослым, помогая такие средства для сна, как мелатонин или снотворное, лучше держать эти вещества подальше от детей. Номер три. Отсутствие интереса к веселым занятиям. Депрессия лишает вас радости и счастья. Это высасывает краски из жизни, создавая в их глазах серый мир. Если вы заметили, что ваш ребенок испытывает недостаток интереса, пожалуйста, поговорите с ним. Дайте им понять, что вы готовы выслушать их без осуждения. Если они готовы поговорить с вами, предложите помощь специалистов службы психического здоровья детей и подростков. Четвертое – изменение привычек в питании. Причиной отсутствия интереса и плохого сна у детей могут быть также изменения в привычках питания. Изменения в привычках питания и сна являются верными признаками депрессии, независимо от возраста. Чувство никчемности или безнадежности может повлиять на режим питания и сна, заставляя вашего ребенка переедать или не есть вообще. Пища вызывает химические реакции в мозге, тем самым изменяя эмоции. Например, автомобили вызывают выброс дофамина, что позволяет вашему ребенку чувствовать себя успокоенным, когда он съедает тарелку макарон или сладкую выпечку. Чтобы помочь им справиться с эмоционально вызванными изменениями в пищевых привычках, ведите более здоровую диету, наполненную питательными веществами и витаминами, которые помогут им лучше справиться с депрессией. Номер пять – чувство грусти или безнадежности. Депрессия – это расстройство настроения. Она действует почти как пожиратели смерти в тюрьме Аскабан. Депрессия может лишить вас всей воли и самообладания. Она может заставить ребенка чувствовать себя безнадежным и никчемным. Временами она может внушить чувство вины. Номер 6. Проблемы с поведением в школе. В результате других симптомов у ребенка могут возникнуть проблемы с поведением в школе. Этот признак является скорее косвенным побочным продуктом внутреннего смятения и общей раздражительности. В итоге они могут затевать драки в школе или разговаривать в ответ. Поведенческие проблемы, особенно в школе, могут быть неудобными и неприятными. Однако, если вы подозреваете, что выходки связаны с депрессией, постарайтесь проявить сострадание. Они могут не хотеть говорить об этом, но дайте им понять, что вы готовы выслушать их, когда они будут готовы к разговору. Номер семь – снижение успеваемости. Еще один результат – снижение успеваемости. Снижение оценок может происходить постепенно или сразу, но это верный признак того, что они потеряли интерес. Снижение оценок также может быть криком о помощи, подсознательно давая понять другим, что они чувствуют себя эмоционально перегруженными. И номер восемь – социальная замкнутость. Один из последних симптомов – социальная замкнутость. Крайняя застенчивость иногда может быть признаком депрессии, хотя это не всегда так. Может показаться, что человек не решается завести друзей или теряет связь со своими нынешними друзьями. Относитесь ли вы к этому видео? Если да, пожалуйста, отнеситесь к своему ребенку с состраданием и пониманием и поговорите с ним, если вы заметили у него какие-либо из этих депрессивных симптомов. Депрессия может проявляться по-разному. Однако, если вы заметили, что ваш ребенок или подросток все чаще задумывается о смерти, предпочитает уединение, начинает раздавать свои имущества или причиняет себе вред, то эти признаки особенно тревожны, поскольку указывают на то, что он думает о самоубийстве. Попробуйте сесть и поговорить с ними о том, что они переживают. Возможно, они не захотят отвечать, но это даст им понять, что рядом есть человек, который их поддерживает. Обратитесь за профессиональной помощью, чтобы справиться с некоторыми из симптомов, обсуждаемых в этом видео. В описании ниже мы также укажем телефон горячей линии по вопросам суицида. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Жмите кнопку подписки, чтобы получить больше видео от канала Немиркин. И суперспасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.